Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы переходим в StarCraft 2. Вновь-таки возвращаюсь в эту игру, после прохождения Heart of the Swarm и Legacy of the Void, а также StarCraft Remastered обоих частей, мы возвращаемся во второй StarCraft. Конечно, я не закончил основную первую кампанию StarCraft 2, Wings of Liberty. А, с чем связано, почему я не прошел в эту компанию сразу. Ну, в общем-то, на самом деле, здесь причина довольно проста. Я покупал изначально Curt of the Swarm игру, часть вторую, потом купил Legacy of the Void, и у меня, ну, я просто не стал тратить деньги на Wings of Liberty. Потом, где-то в конце осени, если не ошибаюсь, в ноябре, Starcraft 2 официально стал бесплатным, ну, условно бесплатная игра. Компания Wings of Liberty для меня стала доступна бесплатно, потому что я имел две части, и типа разработчики таким образом мне даровали Wings of Liberty. Ну что ж, поэтому мы будем сейчас проходить эту компанию. Я на самом деле думал, что раз уж я закончил все остальные компании, мне придется покупать Wings of Liberty, но благо разработчики прям подгадали и дали мне эту компанию бесплатно. Очень классно это видеть, очень классно это слышать. И я возвращаюсь к StarCraft 2. Да, эта часть мне гораздо больше нравится, чем ремастеры. Просто потому, что она более новая, более продвинутая. И более стала такая казуальная, скажем, что ли. Начинаем новую кампанию. Здесь немножко поиграл, но это было, правда, где-то полгода назад. Когда я только игра играм не пришла. Ну, давайте начинаем. Буду играть, наверное, все-таки на Эксперте. Я попробую на эксперте, если будет мне не получаться, перейду на ветеран. Ну, прошу прощения, если есть такие зрители у меня, которые там прям жаждут, чтобы я играл на максимальном уровне сложности старка второй, но знаете, здесь сложность она тоже очень такая жесткая. Прям она отвечает на то, что ты выбрал эксперт. Прям дает тебе такой жесткий вызов. Давайте начнем. Говорят, человек узнает себя только тогда. когда его лишают свободы. Интересно... насколько хорошо знаешь себя ты? Встаньте на платформу! 626. Убийца. Пират. Предатель. Сегодня ты выходишь на свободу. Цена. Твоя тюрьма всегда будет с тобой. Добро пожаловать в новую клетку. Тебе ли не знать, что грядет война? Черт, давно. Марсара, пограничный мир, космическое пространство Доминиона, сектор Капрулу, повторно колонизирован в 2502 году. Джо Рейнер, как будто какое-то кафе у нас тут на экране. Та самая заброшенная Марсара, которая была еще в первом StarCraft. годовщине окончания так называемой войны зергов на конференции побывала гейт Локвелл император угроза нового вторжения Зергов все еще очень велика но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев таких как джим рейнер, джим рейнер представляет прямую угрозу доминиону этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору Банда подонков спровоцировала восстание в шести колониях и похитила огромное количество оружия и, тепла. и, и Заверяю вас, преступник будет привлечен к ответственности и очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы, ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Дальняя, Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Да, наконец-то мы возвращаемся к делу. Начатое более полугода назад прохождение закончится вот-вот. Давайте начнем этот окончательный этап моего пути. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дальние в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. День независимости. Первая миссия у нас так называется. Та самая Марсара, которая была еще в первом строкрафте в одних из первых миссий за тиранов. Я это прекрасно помню когда нужно было эвакуировать шахтеров с этой планеты. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Так, ну что, мы начинаем. Ну и? Хватит прохлаждаться. Рассредоточиться. Держите ухо во строе, не подставляйте спины. Вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Я прекрасно помню управление. Даже не нужно мне подсказки Можно читать. Попроводь. Рейдеры, вперед. За мной. Не ходите по этой дороге. Можно Почему? попробовать. Я не подведу. За мной. Так. Я не подведу. Доминьон. Что дальше? Ну и... Можно попробовать. Давайте в атаку. Да, кто вперед. кого убьет еще. Не на попасть. того напал, ублюдок. Давайте <кх> движемся. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инокомысли расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов.. Поможет разжечь бунтарские настроения. Огонь. Меня от Минска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Рейдер, то. Я не подведу. Не молчи. Хватит прохлаждаться. Давайте идем вперед. За мной. А где все? Так, отлично. Рейнер, пускай впереди идет, будет выкрываться. Мои соседи! Не нравится мне все это. Что дальше? Можно попробовать. Игра с В центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек. опаньке В атаку! Тебя видеть, Отлично. На Гордитесь своим трудом. Сука. Можно Минус Я двух морпехов Наших Можно убили. За мной. Нехорошо это. Я не это. За защитим вашу свободу. Можно Я в этом не уверен. Дайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело. Я так не думаю. Вперед. вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! Так, продолжаем. Давайте вот так Без проблем их всех убили. Можно Отлично. придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнер. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к Аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. Не молчи. Давайте, вперед. Рейдеры, вперед! Шериф, Рейнер! Да мне и ко вас не было видно. Мы с вами, рейдеры! Давайте. Отлично. Я не подведу. Рейдеры, вперед! За мной! Это закрытая территория! Вы арестованы! Мы тебя прикроем, рейдер! Да, сам рейдер остался у мне. или не очень отлично давайте-давайте-давайте <связывается> в атаку <связывается> так, все равно, ребята, я многих потерял <связывается> поэтому долго сражался ну что штаб Доминиона сейчас будет уничтожен с минуты на минуту. Отлично. Я не думала, что мы способны пойти против них, но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менксу снова поставить вас на колени. Ну что ж, это было несложно. Проблема в том, что я немножко, да, затормозился там, потерял двух солдат просто так. в общем-то, это победа. Очень быстрая была миссия. Давайте посмотрим сейчас вступление. тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются, да, Тайкус? Тогда по рукам. 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Ха -ха -ха. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Ну что ж, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!